Всем привет на моем канале! Сегодня буду украшать тортик. У меня будет присутствовать гранат. И заготовка у меня уже готова. Она покрыта черновым слоем. Здесь у меня небольшой тортик диаметром 12 сантиметров и высоту примерно 8-9 сантиметров. Оформлять я буду масляным кремом со сгущенкой и творожным сыром. И для начала мне необходимо выровнять торт. Торт у меня охладился уже. И немного крема я красила в красный цвет. Вот такой насыщенный красный. И наношу небольшие маски по торту. Итак, делаю меточки по которым я буду вырезать кусочки торта такая самая большая будет немножко на из косук вот, это будет у меня лицевая часть Тортик у меня все это время стоит при комнатной температуре, где виднелся шоколадный бисквит, я замазала кремом. И в холодильник я не убираю сейчас, потому что мне необходимо будет закрепить зернышки граната. Именно в мягкий такой вот податливый крем. Отправляю в холодильник, чтобы у меня стабилизировался крем и застыли все зернышки. Мне понадобится кандурин плотное золото, я его развожу водкой и сейчас прорисовываю детальки золотом. Вот такой шикарный торт получился. Очень красочный, яркий. Мне очень нравится гранат, как смотрится с золотом в этом тортике. Очень здорово. Класс. Вес этого малыша 945 грамм. Килограмм счастья. Очень шикарно смотрится. Так что вы можете заменять крем для торта и начинку. Использовать абсолютно любую. Здесь акцент в данном видео я сделала на оформление тортика.